Я нахожусь в Дагомысе, прямо на берегу моря, море красивое, море безумное, у нас, можно сказать, почти закат. Почему в Сочи такой ценник на недвижимость? То есть локация Дагомыса, она... Да она крутая. Бассейн красивый, бассейн нарядный. И вот наше море. Здесь такая сдача в аренду. Вы просто с ума можете сойти. То есть здесь народ прется, они а, едут, все бронируют а семьями, не семьями. Так, друзья, приветствую. Меня зовут Илья Шамшин. И вы снова на канале Сочи ЮДВ. Друзья, на дворе октябрь. На дворе конец октября. На улице шикарнейшая погода, просто безумная. Это я к тому, что Сочи один из лучших городов в России и самый лучший курорт нашей страны. Еристые. Не забываем единистые. Друзья, сейчас нахожусь в Дагомысе, прямо на берегу моря. Море красивое, море безумное. У нас, можно сказать, почти закат. Ну не закат, но почти. Народу здесь битком. Все приходят, все гуляют, все отдыхают. А, друзья, собственно, почему Сочи такой ценник на недвижимость? Друзья, да потому что Сочи – это идеальнейший климат. Это настолько классный город, что я не описать словами. Честно сказать, я просто обожаю город Сочи, я просто безумно люблю. На днях был в Краснодаре, да, ну Краснодар – обычный областной город, ну да, хотя он южный, но обычно областной. Сейчас побыл, уехал оттуда, не нравится. А, все остальные города а, нашей прекрасной страны также не заходят после Сочи. У нас здесь, друзья мои, круглый год все зелено, все чистенько, все аккуратненько. Люди отсюда уезжать не хотят, поэтому а, недвижимость не может быть дешевая. А в Сочи априори не может быть. Ладно, не об этом. Друзья, передо мной жилой комплекс каравелла португалия вы прекрасно знаете этот комплекс а, он уже готовый, там уже все люди живут кто-то сдает в аренду много-много всего вокруг этого комплекса происходит а, есть у нас квартира друзья мои у нас там есть квартира это 40 квадратных метров а, с хорошей правильной планировкой и с видом на санаторий догамес это туда мы сейчас ее вместе посмотрим, а, друзья, но мне еще прям искренне хочется вам сейчас показать все то, что происходит на набережной в Дагомысе. Напоминаю, что набережную сделали, она у нас красивая, нарядная, люди все гуляют, кайфуют, морским воздухом дышат, но я не знаю, Я вот я здесь нахожусь, отсюда уходить не хочется, ну прям вот мега круто. Да, друзья мои, посмотрите, как здесь... Аккуратненько, как здесь красиво. У нас, видите, коммерция зашла. У нас пальмочки красивые стоят. А -а -а, дорожка красивая, здесь все светится, все сияет. Вот они в фонарике. Кстати, обратите внимание, вот здесь в Дагомысе относительно пасмурно, но Сочи, друзья мои, Сочи подсвечивается. Сам центральный Сочи. Вы это видите? Друзья, там у нас а, жилой комплекс Каравелла Португалии. Вы все прекрасно его знаете, рассказывать тут нечего. Детская площадка, детишки кайфуют, отдыхают. А, ресторанчик, все-все-все. Все, что нужно здесь есть. Друзья, напоминаю, что в Дагомысе самые лучшие пляжи. Пляжи чистые, пляжи красивые. А, широкая береговая полоса. А, и все это не может не радовать. Сами стараемся ездить а, в основном в Дагомыс. Не так часто это получается, но тем не менее. 2-3 раза в год Удается не в год за сезон Удается попасть на пляж а, Догомыс Вот Догомыс у нас любят На днях мы были в коттеджном поселке Где коттеджи, виллы Стоят вот 100 миллионов рублей То есть локация Догомыс Она Да она крутая Она действительно крутая и, и летом, и зимой Здесь всегда есть чем заняться до центра Буквально за сколько там? Минут? Пусть 15 до центра на машине, на ласточку, пожалуйста, поехал, а, с кайфом прокатился, все, ты в Сочи. Друзья, а, те, кто еще не был в городе Сочи, те, кто еще планирует приехать в город Сочи или переехать жить, вы можете нам звонить, вы можете с нами консультироваться по любому вопросу. И вместе с нами изучить город Сочи. То есть, если вам необходима какая-то элементарная информация по районам, там, я не знаю, да все что угодно, вы можете нам звонить, можете нам писать. Мы с большим удовольствием вам все расскажем, вам все покажем. Неважно, планируете покупать квартиру, не планируете. Разницы нет. Мы готовы вместе с вами поработать, все рассказать, все показать. Друзья, пойду сейчас в квартиру. Пойду в квартиру, это у нас 40 метров, стоимость квартиры у нас 12 600. квартира черновая, это третий этаж и вид на санаторий Дагомес. Квартира находится по низу рынка, друзья, ее стоит рассмотреть, она у нас еще правильной планировки, в целом неплохой вариант. Друзья, у нас в Каравеле Португалии вот такая входная группа. Вот здесь именно вот так, как вы все видите, здесь там нарядно, здесь красиво, здесь прям вот, ну прям вот вообще там вот, правлялечка. здесь у нас 4 лифта, вот они еще 2 и в целом застройщик вот прям вот вообще не экономил. Смотрите, какая же красота в самом лифте. Он безумно красивый, работает все только с чипов, по-другому здесь никак. А вот такая здесь красота. Вот, да, вот. Друзья, сейчас нахожусь в Каравеле Португалии на девятом этаже. Квартиру мы давно уже продали, но ну как давно, месяц назад. Зачем я стоподнялся, поднялся? Друзья, мне прям очень хочется вам показать виды а, с верхних этажей в каравале Португалии. Потому что здесь вид на бассейн, вид на море и вид на горы. Просто персик, а не вид. Очень красиво. Друзья, давайте посмотрим. Так, смотрите. А, это у нас корпуса, все понятно. Это у нас детская площадка а, там еще есть спортивная. Друзья, вот такой у нас тут бассейн. Бассейн красивый, бассейн нарядный. И вот наше море. И кстати, здесь еще видно горы. Вид безумный, вид классный, Друзья, комплекс Каравелла Португалия в Сочи ценится. Друзья, всегда приятно выйти из своего подъезда и попасть на территорию бассейна. У нас, кстати, море здесь море 70 метров от а, комплекса друзья море 70 метров от комплекса каравеллу любят а, особенно особенно те кто из дальних регионов ну да ладно а, друзья у нас здесь а, на территории все зелено у нас здесь все красиво прям вот там вот, красота детская площадка пожалуйста все есть пальмочки друзья поверьте на слова вот эту квартиру которую я вам показываю 40 метров за 12 600. Эта цена прям вот, ну прям, прям хорошая и точно знаю, что собственником можно немножечко поторговаться. Соточку полторы можно сделать скидку. Это не точно, но вполне вероятно. Друзья, пытаюсь подойти все-таки к нашей квартире. В общем, иду. Друзья, то, что касается аренды в комплексе Caravello в Португалии, ну, понятное дело, что межсезонье зимой здесь в основном долгосрок, да, то есть можно сдать, с легкостью она сдастся на длительный срок. Друзья, летом, вот летом в Португалии, ну как летом, это где-то с мая по октябрь включительно, ну даже может быть не по октябрь, а по конец сентября, так скажем.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 потому что пляжи лучше, потому что каравелла португалия прям возле пляжа возле возле моря у нас естественно люди летом едут чтобы покупаться чтобы отдохнуть чтобы позагорать друзья так что а, сдача в аренду здесь идет очень хорошо, особенно если в летний период, в летний период, ну просто там бывают какие-то вообще неадекватные а, стоимости за одни сутки и люди бронируют. Потому что, как бы, шансов нет, а комплекс застойный там еще и бассейн есть, красивый, наряд, на территории, все. А, Но ну, здесь квартире летом отдыхать гораздо все-таки лучше, чем какой-то мини, мини отели Хотя мини-отели у нас бывает э, очень даже ничего. Я как раз про локацию вот здесь вот вокруг Кравелы. Друзья, в общем, смотрите, квартира у нас находится вот здесь на третьем э, этаже. Квартира у нас 40 метров. Заходишь справа, у тебя сразу санузел, справа у тебя э, зона кухня. Вид у нас на сана санаторий Дагомес. Друзья. Я сюда ехал, ехал, ехал из Центрального Сочи, проделал огромнейший путь. И знаете что? Ключи забыл. Взял ключи, да не те, а, поэтому в квартиру попасть я сейчас не могу, к большому сожалению. Но квартира действительно классная. У нас есть ролики, мы постараемся сейчас а, вставить а, видео самой квартиры из предыдущего ролика. Посмотрите, ну, представьте, взял ключи, то есть я заехал, их забрал. Приехал в Дагомес. Начинаю втыкать и понимаю, что ключи взял не те. Ну ладно. Вот наша квартира. 40 квадратных метров, друзья. С хорошим видом на санаторий Дагамыз. Давайте сразу посмотрим. Вот у нас вид на комплекс. И там видно санаторий Дагомес. Напоминаю, что до пляжа, до пляжа буквально... 3 минуты пешком, 3 минуты пешком, квартир две цветовые точки, вот здесь у нас санузел, санузел большой, относительно большой, вот здесь у нас встает кухня, вот здесь классная обеденная зона да, со своим окном, ну и здесь соответственно можно сделать зал, ну как прихожую небольшую и вот здесь отдельную комнату. Классно, классно. Друзья, у кого есть интерес к комплексу Крэвелла Португалия, звоните, пишите. Мы все здесь рядышком, рядом с вами. Наш номер на экране. Всегда будем рады с вами посотрудничать. С вами был Илья Шамшин. До встречи в новых выпусках. Пока. Друзья, всегда приятно выйти из своего подъезда, попасть прямо на территорию.